Что хранится в твоем семени, благословение или проклятие. или проклятие? Что хранится в твоем семени, благословение или проклятие? На протяжении земного времени новая жизнь вызывала ликование, чтобы на старости лет ликующим ранее доставить много времени. При своем одном лишь при расположении, семейном местонахождении, кто-то со всеми не твоем смогу узнать, откуда. Откуда? Откуда знали эти двое, что их сыны от оттуда. Предупреждение рожденным от плода, сыновьям вдов, Остерегайтесь исполнения слов, что записаны в 18 главе Матфея Если их откроешь, найдешь много стихов, увлекательных мест. Я продолжаю начать темы то контекст. Прочитай стихи под номерами семь и шесть. Семь сыновей имел скева. Илия священник, воспитал негодяя два. По закону благодати Христа этим девятерым лучше быть утопленными на глубине моря. Одев на свои шеи жирнова, сумма заветов нового и ветхого. Религиозная семья ждет рождения мессии. Эту надежду чают ортодоксы, хаббаты, хасиды. Малахия пророк говорила, бели, едой которого были дикий мед и акриды, глаз вопиющего пустыни. пустыне. Кто вас убедил в том, что если не покаетесь, то все равно минуете гигиены. Вы скорее не потомки Авраама, а дети, я Давид змеи, Ехиднены, Заклятие на чтение девятой главы пророка Даниила, Чтобы никто не мог узнать, что на самом деле было. Слепые вожди слепых, в обмане ваша сила. Ешо Мессию смертными объятиями в себе не содержала могила. Скрывая это в тайне до сегодняшнего дня, даже его воскресенье вас в не остановило. За посеянными семенами всегда последует жатва, производное проклятие, неисполненное Мира. Самая беспомощная жертва Я на ветер не кидаю слова Для чего ты был рожден? Для того, чтобы просто умереть Земляные черви съедят твою плоть Не произноси такого глупого ответа впредь Если медная руда состоит из одного шлака Ответь, откуда появляется медь? Откуда появилась у матери мать? У ею матери мать Родословная линия не может бесконечно существовать Никто не может бесконечно Родословную линию продолжать Что хранится в твоем семье, Благословение Или проклятие? Что хранится в твоем семье, Благословение Или проклятие?